Меня зовут Алексей, и сегодня на примере программы SimCloud я покажу, как можно решить вопрос коммуникации в компаниях с филиальной сетью. Давайте посмотрим. Олег Попов, генеральный директор компании с филиальной сетью, дает задание коммерческому директору о подготовке квартального отчета. Он же, в свою очередь, распределяет это задание по руководителям филиалов. Давайте посмотрим, как происходит этот бизнес-процесс в рамках компании. Вот та задача, которую создал Олег Попов, в рамках которой будет вестись работа. Илья Иванов создал подзадачи на своих подчиненных, на Андрея Петрова, на Геннадия Жукова и Лягина Глошкина, в рамках которых будет вестись обсуждение и работа этих специалистов. Что это позволяет? Это позволяет четко контролировать правильность и сроки исполнения этих задач. Собрав все данные по отчетам со своих филиалов, коммерческий директор отправляет файл с готовым отчетом генеральным, дав необходимые комментарии. Вот так вот можно проводить коммуникации в компании как сверху вниз, так и снизу вверх. На этом все. Большое спасибо. До скорых встреч.